Попались мне на глаза два датчика температуры и влажности, IM2320 и BME280, и я решил прикрутить их к Homebridge. Схема подключения у вас на экране. После подключения нам необходимо активировать I2C-шину на моей Для этого вводим sudo rsb-config i 2 c yes. Выходим из этого меню и можем перезагружаться командой sudo-reboot. Далее редактируем два файла «modules», в него добавим две строки «i2c-bcm2708» и i I2C 2 Сохраняем и выходим. Также нужно зайти в конфигурационный файл загрузки и добавим либо раскомментируем данную строчку. Я покажу на примере «bme280». После установки плагина нужно добавить конфиг строки для работы с ним. Я думаю объяснять, что означает каждая строчка, нету смысла. Далее перезагрузим HomeBridge и наблюдаем датчик влажности и температуры в вашем доме. Спасибо за просмотр, еще услышимся, всем пока.